У нас сегодня двойное поздравление. У Елены Сергеевны юбилей. Поздравляем ее с днем рождения и, конечно же, с покупкой квартиры в Сочи. Владимир вручает цветы. Елена Сергеевна, от нашей компании вам поздравления с двумя самыми знаковыми событиями в жизни человека. Это юбилей, круглая дата. И теперь вы полноправный житель Сочи со своей площадью, с пропиской, все как положено. Поэтому поздравляем вам, вручаем вам ключи. Компенсацию, как мы обещали, за нотариальные сделки и накладные расходы. Ну и, соответственно, поздравляю вас и желаю вам максимально это здоровья, удачи в жизни и комфортного проживания на новой квартире. Скорее сделать ремонт вот, с нашей помощью или без нашей помощи. У нас в январе месяце была акция, это компенсация, да, за, по, по сделке, в данном случае тут сумма вышла 20 с небольшим тысяч, это нотариальные затраты. И также можно получить сертификат компании Борг, да, на продукцию Борг. Но в данном случае, как Елена Сергеевна, нужно делать ремонт, вот выбрали, что все-таки денежная компенсация, она будет куда интереснее. И чтобы вы пожелали нашим подписчикам? Ну, в первую очередь, большое вам спасибо. Возьмите, пожалуйста за такое отношение к нам, за подборку, за а, грамотное отношение, да, э, за то, что нас слышите, да, э, то, что а, планировали. Да, то мы получили то, что мы хотели. Вот, э, и огромное спасибо компании «Волк Стрит», лично Дмитрию, Владимиру. Спасибо. Вот, и желаем вам успехов, процветания в новом году, чтобы у вас было очень-очень много довольных, счастливых клиентов. Спасибо. А да. как... да, нам побольше таких клиентов, как вы. Спасибо. Поэтому всего-всего вам самого хорошего. Я думаю, мы еще... Возможно, еще увидимся. Кстати, вот. покупка второй квартиры. Да, вот да, да. да. да то есть мы уже такие, как говорится, не первый раз. Вот. И очень довольны. Поэтому всем рекомендуем, советуем обращаться в компанию «Волк-стрит». Особенно тем, кто переезжает с севера, не знает, где чего посмотреть, где, какую квартиру выбрать. Ребята все правильно покажут, расскажут, покажут районы, сравнят под, сделают сравнение подседки. Ценам, и соответственно и помогут сделать правильный выбор. Поэтому огромное-огромное им спасибо. И вам и спасибо вам за, за... <смех> приятный вопрос. <Бра>! <смех> я говорю, бери, говорю, Тань, говорю, ну блин, говорю, там место хорошее, говорю, это купится тебе в разы. Ну, соответственно, она протупила, потом цены все взлетели в 2021 году. Но, ой -ой, я ей сейчас говорю, смотри, говорю, просели, давай, говорю, давай, говорю, приезжай тоже, говорю, надо брать, брать, говорю. А, ну потом в Сочи говорю никогда не упадут цены на недвижь никогда здесь спрос будет а потом все. да они будут а сейчас политика изменится все равно рано или поздно все закончится у нас все вернется да, на другие страны в России самое теплое место это Сочи самое классное место у моря это Сочи а вот я такая довольная, <свят> два года живу в Сочи, два с <свят> и всех сюда потихоньку перетащить. Спасибо вам огромное, Всегда. всего хорошего, да. на связи остаемся. Здесь осталось буквально пару вариантов от 4 миллионов рублей, закрытая территория, прописка, можно купить в ипотеку, кому интересно, звоните, пишите.